Привет. я, на Никола. Сегодня у нас прошел такой дождь, странный, и около первого подъезда моего дома пипец какая большая лужа. Не знаю, получится или нет. Если не получится, то постараюсь вложить э, фото этой лужи в контакты. Эм, скину ссылку внизу. Вон какое озеро. Да, хоть камера HD качества вообще никакое. Да. Все-таки мне придется скинуть фотки в ВК. Вот. Так я приближена. Я отдалилась? Сейчас я... Вот, я отдалилась, да. А, Еще новость. А, Еще новость. Сейчас я включу свет. Какой мой сегодняшний лук? И как в мои сережке? Шпами. Крест шпами. Надеюсь, Кейт Клэп это понравится, если она залезет на мою страничку. Такие классные сережки. Если будет еще одна такая пара, я куплю и отправлю ей специально для тебя с клэп я полюбила кресты я полюбила кресты вместе с катя клэп Кстати, пап, меня посадил на кресты ведь это супер и сейчас я покажу еще кресты которые я купила еще кресты которые я купила сережки которые я купила так не смотрите сейчас у меня ведь есть свет. У меня здесь свет, потому что я могу... А, кстати, о, как вам моя пальма? У меня растет в комнате пальмы. У меня ведь свет. У меня там свет. У меня здесь свет, когда я снимаю видео у зеркала. Привет! У меня здесь свет, если я что-то показываю о полочках. В общем... Вот моя полка, сейчас повисите чуть-чуть, так, вот такой волшебный ящичек, тут такая коробка с моей бижутерией. это вся моя бижутерия, это, это не бижутерия, это моя флеха, так, значит, тут у меня висят сережки, сережки с гвоздиками, Сережки из Турции, мне их привезла мама. Еще одни сережки из Турции привезла мама. Еще одни сережки, их привезла мама. И вот эти сережки, то есть одна сережка, э, мне привезла тети из Китая. Эти сережки э, в виде значка Nike мне подарила бабушка. Эти э, белое золото с гранатом мне подарила мама. И эти мы вчера с мамой купили под вот этот браслет. Да. Значит, здесь у меня лежат такие штучки, как э, кольцо такое. Это мне подарил бабушка. Э, такая брошка. Так. Что? Сейчас посмотрю. за эти звуки что были сейчас я разговаривала с родителями а, так значит а, вот это кольцо мне тоже подарил бабушка это кольцо камера не хочет вообще фокусировать это кольцо спаси и сохрани это кольцо стеклянно черные вдовы а это кольцо мне подарила мама оно резиновое а здесь настоящее золото. Вот. Все это у меня лежит. Вот здесь, по маленькому отделению, на вот крытом браслетом, который мне отдала мама. Я по-моему, так, значит, вот так выглядит. Тут тоже лежат такие, три браслетика. Они, я делаю, носятся вместе. Тут лежат браслеты, у таких мод и здесь браслет который мне подарил кресло с и с камешками так, тут скулка получается, получается что это видео о моей бижутерии и о том, что лежит у меня в ящике дальше переходим к заветным крестам первые кресты это вот какая подвеска с двумя крестами. Сейчас... Ай, посмотрите пока на мою куклу. Ну, на мою куклу мне повторили. Вот. Такие два креста. Один сереб, э, золотой с черными камушками. Другой черный э, с белой окантовкой. Это одна цепочка с двумя крестами. У нас золотой цепочке находится. Так, следующий крест. Это такой серебряный крест. Вот он. На серебряной цепочке. Сейчас вам расскажу. А, да, вы видели мои сережки шипами. Вот это мы вот с вами вчера. Я хотела снять вчера, но вчера не получилось. Такие крестики. Мы купили по 30 рублей. Вот этот крест стоил 90 рублей. В центре рублей. А вот эти. Два креста стоили 190 рублей. Но мы все это купили за 30 рублей. Да. Такие прекрасные кресты. И эти сережки мы купили за 30 рублей. И вот эти сережки купили тоже за 30 рублей. Что находится здесь? Я вам не покажу. Это запретно. А, еще вот у меня браслетики. Я их надела на куклу. То, что у меня их не было раньше. Никуда девает. Есть еще такое предложение. Раздеть эту куклу. И вешать на нее мои браслеты. И бижутерию. А, вот, да. Это разобранный ящик. Я сейчас, я сейчас наложу порядок в своих ящиках. Естественно, в этом ящике я уже навела порядок. Увидите видите, какой. Тут такой порядок. Здесь находится, не скажу, что Здесь я разбираюсь, там мое бракло. Вот. Ой! И еще мои покупочки за вчера. Сейчас мы переведем свет. Ай, лампа помогрелось. Вот так. Да, значит, еще одна моя покупка. Это такие цветы от Арифлей. Наверное, написано здесь или нет. Такие вот духи. А, вот написано, что они от Арифлей. Вот. А, Запах обалденный. Сейчас я сняла с нее это бумажку. Вот. И создать дезодорант. На свету он, э, без света он показался мне белым. Тоже от Арифлейм, но на самом деле он какой-то зеленый, что ли. Да, какой-то он зеленый. Оу, Иисус. Вот, в принципе, это моя полочка. С парфюмерией. Да. А, вот. Сейчас я просто решила. Сейчас я просто решила убраться в своей комнате. Хоть время и 10 минут 11, но я хочу разобраться в полках, в шкафах, то есть эм, сделать, как бы сказать, такой парфюмерный ящик, вот этот нижний. Я разберусь там за бахлом. Возьму один красный ящик. Разверши еще в угловом ящике. Да. Еще мне нужно кое-куда. Еще нужно найти место, куда сложить косметику. Да. А, вспомнила. Еще одна покупка, которую мы вчера купили с мамой. Это такой дезик. Невея. Не знаю, видно вам или нет. Здесь видно. Вот с экстрактом бамбук и ароматом апельсина. Пахнет дело обалденно. Горят свежести на целый день. В принципе, что я хочу сделать с той полочкой, это или сложить все свои духи, или сложить все свои дистанции. Но можно сделать и то, и то. А эту полку что-нибудь с ней сделать? Не знаю даже что. Может какие-то фотки. Да. Может выставить какие-нибудь фарфоровые подставочки. Да. Пожалуй, это и сделаем. Да. А, кстати, что я еще нашла. Это... Вот это колье. Доказать то, что оно стоило 90 рублей. И вот так. Еще когда я уже вау, в деревню, мне мальчишки подарили такую штучку. Это симка от МТС. Э, с э, безлимитным интернетом. На ней положено 100 рублей. Вот. Ну, вроде все, с чем я хотела вам поделиться. Потом я сниму кратенько. видео о том, что я сделала с этой полкой. Что я сделала вот с этой полкой. Я полностью нафиг уберу вот это все. Полностью уберу вот это все. Оно ну, так делается, да? Вот. И, и, и. и Поставлю сюда фарфоровые статуэтки. Может даже вон ту змейку. Вот, вот это можно поставить. Там еще немного фарфоровых штучек. Вот. Может, какие-то свои фотки, Ну, вроде все, чем я хотела поделиться. С вами была я, Надя Никола. Привыкать, моя новая кличка. Всем пока. О, да, чуть не забыла. Эти браслеты мне пришла мама. Пока. Bye -bye.